Добро пожаловать в третью часть видео VivaSan. В нашей сфере деятельности решающее значение имеют два фактора. Первый – качество продукции. Второй – качество продаж. Без активно функционирующей системы продаж даже самые лучшие продукты теряют свое значение. А с другой стороны, самые интенсивные продажи мало что дадут при ненадлежащем качестве продукции. Эти два фактора должны быть в равновесии и соответствовать друг другу, и это в полной мере относится и к VivaSan. Мы разработали для вас три партнерских модели VivaSan, которые помогут вам стать успешными. Для достижения успеха необходимо три важных условия. Готовность к обучению. Дальнейшее развитие возможно только через обучение. Готовность к затратам времени, денег и энергии. Это основа любого партнерства готовность к переменам вы наверняка знаете тот кто делает лишь то что он уже умеет всегда будет тем кем он уже является если вы полностью согласны с этими утверждениями то лучшее время начать сотрудничество с вивасан прямо сейчас мы все окружены неким количеством людей это наши родственники друзья знакомые с одними мы поддерживаем более тесный контакт с другими удаленный можно расширить круг своих знакомств, придя к пониманию, что любой посторонний человек может стать другом, которого ты пока не знаешь. Можете ли вы представить, что каждую неделю вам, как профессиональному консультанту, удается заинтересовать трех человек продукции VivaSan? Представьте, что каждую неделю вы приглашаете трех человек на мероприятие Viva Party, где профессиональным консультантам VivaSan проводите измерение энергии. Как вы думаете, это возможно? Мы считаем, что да. Всего это составило бы 12 клиентов в месяц. Исходя из нашего опыта, средний оборот на одного клиента составляет 117 швейцарских франков. Ваш оборот составил бы в этом случае 1404 франка. Как профессиональный консультант VivaSan, вы получаете право на 23% скидку с цены. Таким образом, итогом вашей деятельности в качестве консультанта станет получение торговой прибыли в размере 324 франка. За свою работу вы дополнительно получаете право на объемную скидку и бонус с продаж. В данном примере вы бы вышли на 10 уровень объемной скидки, и таким образом вы дополнительно заработали бы 83 франка. Кроме того, в этом случае вы бы еще получили бонус с продаж в размере 6%, это дополнительно еще почти 50 франков. Таким образом, ваш общий доход в соответствии с этим примером составил бы 457 франков, а это 32,5% от оборота. В рассмотренном примере предполагается, что вы заинтересовали компанией Vivasan и ее продукцией 12 человек. Что было бы, если бы вы заинтересовывали компанией VivaSan и ее продукцией каждый месяц по 20 человек? Из нашего более чем 20-летнего опыта мы знаем точно – те, кто стали клиентами VivaSan и дальше остаются приверженцами компании. Таким образом, круг ваших постоянных клиентов будет расти каждый месяц. Компания VivaSan, в свою очередь, оказывает вам поддержку путем проведения семинаров, мероприятий VivaParty, клубов VivaSan, обеспечивая видеоматериалами, презентациями, продукцией VivaSan и литературой. Таким образом, вы за короткое время сможете стать профессиональным консультантом VivaSan. Что если вы захотите и дальше строить карьеру VivaSan до уровня универсального дистрибьютора? Для дополнительного заработка постройте собственную структуру сбыта. Какие возможности дополнительного заработка для вас при этом откроются, легко можно объяснить на примере бизнес-группы VivaSan. Наш опыт показал, что большинство людей неохотно занимаются математическими подсчетами. Поэтому мы разработали для вас систему бизнес-групп VivaSun. На примере этого рисунка без каких-либо сложных расчетов вы сразу поймете, что нужно делать. Представьте, что вы разговариваете с друзьями, знакомыми и родственниками, а Вы рекомендуете им купить продукцию VivaSan на 338 франков в месяц и регистрируете трех новых представителей VivaSan. Каждый новый представитель VivaSan делает первый оборот в 118 франков. Как вы считаете, вам удастся построить такую небольшую структуру за один месяц? Мы думаем, что да, потому что VivaSan вам в этом поможет. Каким будет ваш доход, если вы построите такую структуру, за один месяц при создании бизнес-группы вы можете рассчитывать как показано в данном примере на доход 182 франка это 26 процентов от общего оборота бизнес группы подумаем вместе со сколькими людьми вы должны переговорить чтобы создать такую бизнес-группу сколько времени вы должны затратить чтобы создать бизнес-группу полагаете ли вы что вам удастся повторить то что уже один раз удалось Можете ли вы вдохновить других людей достичь того же, чего достигли сами? Что будет, если вы создадите бизнес-группу и трое ваших партнеров по VivaSan также создадут свои бизнес-группы? В таком случае вы сможете рассчитывать на ежемесячный дополнительный заработок более 340 франков. Мотивирует вас возможность дополнительно зарабатывать 342 франка в месяц, участвуя в интересном и увлекательном проекте. Что будет, если вы вложите больше силы времени в проект VivaSan и со временем построите структуру с собственной активной бизнес-группой? И более того, 16 дистрибьюторов из вашей структуры также создадут свои бизнес-группы. В данном примере вы можете рассчитывать на заработок более 1000 франков в месяц. Как вы уже поняли, компания VivaSan создала простую и перспективную систему заработка. Чем больше бизнес-групп вы создадите, тем выше будет ваш доход. Это первый важный вывод. Вы сможете достичь финансовой независимости в том случае, если учтете следующее. Ваш доход будет расти, если вы будете помогать членам своей структуры создавать бизнес-группы. Надеемся, что мы вызвали у вас интерес. Хотите подробнее узнать о том, как создать бизнес-группу и как VivaSan поможет вам в этом? Скачайте книгу Первые шаги в бизнесе VivaSan Компания VivaSan поможет вам в построении вашей структуры. Поддержкой в этом станет и интернет-магазин VivaSan, и предлагаемая нами бесплатная информационная система, а также Академия VivaSan и разнообразная литература. Предположим, что вы, как универсальный дистрибьютор VivaSan, в скором времени дополнительно заработаете больше, чем на основном месте вашей работы. Не пришло ли время подумать о том, чтобы стать профессионалом в сфере продаж, то есть топ-лидером VivaSan? Какие преимущества имеет топ-лидер VivaSan? Вы свободны и независимы. Вы несете ответственность только перед собой и перед своей структурой. У вас есть шанс построить большой международный бизнес. Благодаря этому ваш ежемесячный доход ощутимо растет. Вы приобретаете новых друзей и партнеров во многих странах. Вы меняете свою жизнь к лучшему. Вы знаете, что такое бизнес-группа. Вы сами уже создали несколько бизнес-групп и помогли членам своей структуры также создать свои бизнес-группы. Пора стать топ-лидером VivaSan. Ваша единственная цель теперь – построить 21% группы в первой линии вашей структуры. Чем больше таких групп, тем выше будет ваш доход. Если вы построили минимум две группы с объемной скидкой в 21%, то вы получите право на вознаграждение до 6% от общего оборота каждой из таких групп. Не забывайте про бонусы успеха и годовые премии, которые вы можете получить дополнительно, в зависимости от того, как будет расти ваша структура. Есть ли какая-то предельная сумма дохода? Нет. Ее нет. Величина вашего дохода зависит от оборота. Чем больше оборот сделает ваша структура, тем выше будет ваш личный доход. Ознакомьтесь с планом маркетинга Vivasan, чтобы оценить все преимущества, которые предлагает компания Vivasan. Компания Vivasan поддержит вас на пути к уровню топ-лидера Vivasan. Мы создали мировую систему продаж с международным интернет-магазином. Мы имеем представительство во многих странах мира а также широкий спектр справочных материалов. И, несомненно, Академия Вивасан будет сопровождать вас на пути к успеху. Вероятно, вы подумаете, все эти цифры и примеры, конечно, заманчивы, но с чего мне начать? Если вы задаете себе этот вопрос, то вам нужно посмотреть видео «Первые шаги в бизнесе Вивасан». В нем мы объясняем основы построения собственного бизнеса.